Всем доброе утро! С вами Леонид Ирлан, очередные утренние ответы на вопросы. И сегодня вот так удивительно, мне прям в личку вот на моей бизнес-странице задали вопрос про работу с родом. Когда-то очень давно я разместил технику парастаса, это такая славянская, христианская техника отмаливания рода до седьмого колена. И э, достаточно часто на эту страницу приходят комментарии. И в конце вот этого описания вот этой техники я написал, что э, эта техника была дана, так скажем, миру э, 200 лет назад. Да, отмаливания рода, там, своих предков, ходить, там, молиться. Но сейчас мы живем в 21-м веке, в эпоху Водолея. И сейчас те техники, они, конечно, работают, но эффективность их намного э, слабее, э, чем у тех техник, которые есть сейчас. Смотрите, в чем суть. Э, что я хочу сказать? Что мир изменился. И скорость трансформации, скорость каких-то там э, э, скорость кармы, она изменилась. Если раньше... Там, даже 50 лет назад человек совершил какой-то поступок, то карма его настигала где-то ну, через несколько лет, а то и в следующей жизни. То сейчас карма настигает, возвращается в считанные часы, а то и минуты. И эм, давайте так, зависимость от наших предков, от рода, намного э, снизилась, намного уменьшилась. И Работать с... Давайте так, в 2000... еще такую штучку, очень такой эзотеричную скажу. В 2012 году э, произве... были произведены колоссальные изменения на планете Земля. И была снята, именно снята, колоссальная нагрузка с планеты Земля. Нагрузка так называемых прошлых жизней, нагрузка э, родовых, э, родовой кармы. И сейчас, получается, людям для того, чтобы... Давай так прорабатывать, давайте, улучшать свою жизнь, вот так скажу. Для того, чтобы улучшать свою жизнь, не обязательно работать с умершими, потому что весь, все те программы, весь тот объем энергии, он уже давным-давно слит, он уже давным-давно счищен. А где находятся все эти негативные программы, да, которые притягивают неприятности в нашу жизнь? Они находятся внутри нашего подсознания. И поэтому для того, чтобы улучшать свою жизнь нужно молиться не за род а вычищать те родовые программы то есть какие-то внутренние блоки программы ограничения, которые находятся внутри нашего подсознания и вот у меня для этого есть две программы первая программа это курс перерождения, когда мы погружаемся с вами в глубокий перинатальный период яйцеклетка, сперматозоид, эмбрион, плод, и вот там, вот вплоть до рождения, переписываем, перепрограммируем э, весь тот негатив, так скажем, который достался нам от наших родителей. И второй курс это курс кармакоррекции энергетического восстановления, где я э, работаю по запросу, да, то есть человек приходит с какой-то конкретной персональной проблемой. И мы дергаем за ниточки, смотрим, какие же причины, какие, так скажем, блоки, какие, э, что привело к существованию, к появлению этой проблемы. И пытаемся, стараемся устранять причины и э, именно вот на глубоком психологическом и на энергетическом уровне. Ну и нейтрализовать. То есть, смотрите, в чем еще я хочу сказать. Что работа с родом, на каких-то таких внешних уровнях, она уже малоэффективна. Это раньше, ну, 50-100 лет назад можно было пойти в церковь, поставить свечку и она его отрабатывала. Сейчас, давайте так, мощность сила религиозных эгрегоров, она как таковая уже намного слабее, намного слабее, чем 50 лет назад даже у нас в, советском, ну, в бывшем Советском Союзе. И что такое эпоха Водолея? Это когда человек давайте так, сейчас, э, становится сам творцом своей собственной реальности. Сейчас э, нас заставляют... Именно вот, вот, не побоюсь этого слова, именно э, мировые энергии, мировые, так скажем, э, ну, владыки кармы, буду называть еще своими именами, заставляют каждого человека пробудиться и самому стать творцом своей собственной реальности. <coughs> не перебрасывать ответственность на своих предков, там, дедушки, бабушки, пра-пра-пра, да, что это, мол, они виноваты, что в моей жизни сейчас неприятность. Да, они тоже вложили приложили свою руку к этому всему и э, так скажем действительно являются одной из причин но ведь и ваша душа тоже выбрала именно этот род и необходимо работать и с предками если вы хотите но в первую очередь необходимо работать с собой да, вот со своими внутренними э, программами тараканами вот. Ну это все, собственно говоря, что я хотел сегодня сказать, такое маленькое видео, что в первую очередь необходимо, а какими техниками вы будете работать? Это будет классический психоанализ, это будет просто понимание, это будет там арт-терапия, это будет развитие в какой-нибудь духовной школе или в школе личностного роста, это уже вы выбираете сами. Просто не перекладывайте ответственность на, на ваших предков. Находите эти, эти тараканы в себе и прорабатывайте их в первую очередь в себе. И будет в вашей жизни счастье. Все, дамы и господа. На этом сегодня все. До новых встреч.